Всем приветик Совет от души. расклад плюс винтажные игральные карты. Так. Тут сейчас будем вот так распределять любовь, сейчас, отношения, финансы, что здоровье. Так. Сейчас посмотрим по определенным сферам, что вас именно интересует. А возможно вы не видите, не обращайте внимания, ваша душа хочет, чтобы вы обратили внимание, дает вам совет. Давайте с, люб с любви начнем. Душа. Любовь к своей душе, любовь к близким людям, к своей родни, к семье, к родственникам, к друзьям, любовь к творчеству, к занятиям, к финансам. Кто-то, возможно, хочет накопить. Или вы к финансам плохо относитесь. Не то, что плохо, а к как вот, Слова на ветер кидайте также и финансы на ветер. То есть вам необходимо, что то ваша душа требует, желает. А вы финансы никак не можете накопить. У вас возможно не получается. И чтобы вы начали с любовью относиться к финансам. Беречь, ценить. Начинали деньги. Возможности свои. Так, Любовь. К себе, к окружающим проявляйте намного больше. Старайтесь дарить не только себе, но и окружающим, кто вас окружает, окружающим людям, животных, природе. Душа. Очень сильно вас любит. Вы слышите, вы понимаете свою душу. Вы знаете, чего хочет ваша душа. Также вы понимаете, что... У вас в личной жизни все хорошо, но бывают какие-то недопонимания, что вы не слышите слова любви именно от ваших родных и близких. Вы начните сами говорить, вам обязательно тоже скажут слова любви. Любовь и радость с вами, душа вас очень сильно любит. И также хочет, чтобы вы проявляли свою и показывали свою любовь тем людям, которые для вас важны, которые нужны вам. Так, здоровье, энергия души. Вы либо много работаете у вас энергии становится меньше, либо вы не обращаете внимание на свое здоровье. Возможно, ваш организм сейчас нуждается в вашей заботе, в вашей любви, чтобы обратить внимание на свое здоровье. Так. По поводу энергии. Ваша душа, энергия души, обладает мощной энергетикой. У вас есть энергия справиться со всеми трудностями. Также энергетика, не только души, а именно космическая энергетика души вам дарит. Мощнейшую энергию для вашей деятельности, которую вы сейчас занимаетесь или в будущем будете заниматься, что-либо делать, для ваших всех решений, чтобы вы научились правильно пользоваться энергией, чтобы вы хорошо относились к другим, к себе, чтобы ваша энергия уходила именно на то, то, что вам необходимо, на ваш талант, для развития вашего таланта, ваших способностей, к вашим интересам, также энергетика, здоровья вашего организма, чтобы вы правильно распределяли свою энергию: энергию организма, энергию души, энергию любви, чтобы вы. Не просто вот ходили на работу, работали, а именно с душой работали. Именно вам понравится, если вам нравится ваша должность, ваша работа, чтобы вы с душой относились, не переживали, спокойно, рассудите ну правильно. Если же вам не нравится работа, вы можете найти также работу по своей душе, либо же хобби, увлечение, раскрытие своих талантов. Обращайте больше внимания на свою душу. Чего вы желаете, что вам хочется. Энергия вам дается для того, чтобы вы израсходовали и восполняли энергию души, организма. Правильно. По поводу отношений. Отношения к другим людям у вас хорошие. В личных отношениях тоже хорошие. Семейные, с родственниками у вас прекрасные отношения. Бывают отношения не очень ссоры. Неважно, там, в рабочих, в личных отношениях с родственником Бывает, что недопонимание Вы не слышите друг друга. Но если вы начнете все-таки говорить те слова, чтобы вас понимали, у вас будет все хорошо в отношениях. Главное – отношения с вашей душой, чтобы вы слышали себя и понимали. Также понимали окружающий мир. Что вокруг вас происходит. Почему, для чего, зачем. Ваша душа хочет, чтобы вы относились хорошо не только к самим себе, не только к вашей душе, но и также к другим людям, чтобы было хорошее отношение, показывать свои хорошие отношения, и вас обязательно будут ценить. Также, чтобы вы относились к себе хорошо и начинали ценить себя. Так, финансы. Финансов, возможно, у вас не очень много, но вы обязательно сможете накопить на то, что вам необходимо. У вас будут обязательно финансы для того, вы сможете заработать для того, чтобы правильно потратить с также с умом накопить чтобы у вас были финансы. Также вы сможете по поводу финансов исполнить свои мечты и желания, что вам необходимо в данный момент. Самое главное, любовь, хочет вам тоже сказать, что она вас любит. И чтобы вы обязательно дарили свою любовь своей душе. Всем пока.